комары Ну, друзья, комариков ничего не видно. Это комары, Это не ну держи Это Это комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары друзья, комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары комары сколько комаров за два удара, но это можно сказать за один удар я взял столько. Сейчас вот Смотрите, делаем такой фокус. Согребаем вот так. И получается вот такая вот небольшая кучка, друзья, комариков.